Почему казино так или иначе всегда остается выигрышным? В первую очередь по той простой причине, что казино известен ваш психологический портрет. Ваш психотип, если говорить более научно. Казино всегда понимает, всегда знает и опирается на знания, которые четко ей подсказывают, как поведет себе человек в определенного рода схеме. Поведенческая схема, она есть у каждого, и казино это учитывает. Недаром казино каждому человеку, который разыгрался, предлагает бесплатные алкогольные напитки, закуски, мягкое удобное кресло, мягкое освещение, отсутствие часов и многое другое. То есть, если посмотреть, то мы поймем, как это работает. Я не буду сейчас говорить о группах лиц, о конкретных индивидуумах, которые владеют математическими знаниями высокого уровня и просчитывают какие-то комбинации, какие-то формулы и благодаря им пытаются приходить в казино, рассчитывать и получать какие-то выигрыши. То есть они чувствуют, знают, какая карта вышла, какая осталась. Это уже более другая тема, это в принципе другая тема, мы ее сегодня трогать не будем. Я говорю о основной массе людей и суть как раз даже не в казино, суть психотипе человека, почему он проигрывает. Знаете, когда человек приходит в то же казино, он приносит с собой определенную сумму, и он может убеждать себя сколько угодно в том, что вот я потрачу столько-то денег и развернусь и уйду. Но нет, казино четко знает, что человек, когда потратил определенного рода сумму, и ему выпало несколько, пусть небольших, незначительных выигрышей, Человек начинает работать совершенно другая схема поведения, совершенно другая психология. Он начинает мыслить по своей какой-то там логике. Он думает, что он потратил свои деньги, вернее не потратил, а якобы на время дал казино. И он думает, что может их вернуть. Понимаете, человек изначально психологически не готов на жертву. Если разумный человек, то он остановится и уйдет. Он признает очевидно, и признает неизбежно, Что деньги, которые он принес с собой, он потратил. Все, их больше нет. Он развернется и уйдет. Но большинство людей, которые не мыслят так критично и категорически, они посчитают и убедят себя в этом. Опять же, используя тот же самообман. Что у них есть шанс выиграть, отбить свои деньги. А может быть даже еще и получить с этого прибыль. То есть не просто вернуть свои деньги... Но еще и прихватить чужих сверху Ну, чужих это такое формальное слово, вы же понимаете Я почему завел вообще разговор о данной форме поведения человека Потому что это проявляется далеко не только в казино Это проявляется во многих аспектах нашей жизни Возьмем, к примеру, недвижимость Или какое-то имущество, которое приобретает человек это имущество или это недвижимость, она не ликвидна. Но человек по глупости своей заплатил бабки и посчитал, что это будет выгодно. Он приобрел участок земли, который не стоит своих денег. Он приобрел квартиру в новостройке там, или вторичный жилой фонд, которая по итогу тоже не даст ему прибыли. Он приобрел какой-нибудь автомобиль, к примеру, Который на поверку оказался генилым, ржавым и в последующем этот автомобиль, эта квартира, этот участок земли, они будут только сосать с него деньги. И он не только никогда не получит прибыли с этого имущества, но влезет в долги, попадет в проблемы. И каков будет итог у каждого из них? Ну это индивидуально, мы не знаем, это покажет только время, это будет зависеть от многих факторов. Но факт остается фактом. Если, к примеру, к этому человеку в определенный момент придет другое лицо и скажет, продай мне вот этот вот свой ржавый автомобиль или свою вот эту квартиру в новостройке, в Муравейнике, или вот этот участок, который там без воды, без газа, там еще что-то. Продай мне его сейчас вот за такую-то цену, за такую-то сумму. И, к примеру, человек будет предлагать половину, даже половину от той суммы, за которую приобрел гражданин. Хозяин этого имущества, если он мыслит как стандарт, если он мыслит как большинство населения, по той форме, по той схеме поведенческой, по тому самому психотипу, который мы только что рассмотрели в плане казино, то этот человек никогда в жизни не продаст. Он посчитает, что он потеряет деньги. Он не рассматривает это как как свершившийся факт, как неизбежность, как ошибку, которая уже допущена, и в принципе ты уже не можешь отмотать эту ситуацию назад и вернуть ее на стопроцентное составляющее состояние. Понимаете? Выходит так, что человек продолжает себя обманывать, выходит так, что человек продолжает себя убеждать в том, что он еще сможет восстановить статус-кво, он еще управляет ситуацией. Но на самом деле, по факту, к сожалению, в итоге получится так, что машина эта превратится в груду хлама. и за нее человек не получит в принципе ничего. Ну, разве только то, что можно получить за металлолом. То есть критический минимум. Жилье, после того, как в этом доме начнут проживать люди, если это была, к примеру, новостройка в Муравейнике, да, там окажется, что страшнющая инфраструктура, что там... Куча минусов, недоработок, отсутствие комфорта, перепады с подачей воды, электричества, отсутствие парковки, транспорта и многого другого. И данное жилье, оно еще больше упадет в цене. И мало того, что рынок будет перенасыщен подобного рода предложениям, они с каждым разом будут появляться все более удобнее и более дешевле и более доступнее. Ну так, к примеру, и человек, имея на своих руках уже не новую квартиру, Потому что через месяц, к примеру, через два, через три, эта квартира станет вторичным рынком. Она будет уже как бы ушечка. То есть она сама по себе будет продаваться по совершенно другой цене. И она будет терять ликвидность свою с каждым днем. То же самое с землей. Если вы, к примеру, купили, полагается на то, что участок располагается близко к городу, вы заплатили за него большие деньги, там купили его на аукционе. По итогу, когда вы начинаете с ним работать, вы понимаете, что... Этот участок будет тянуть с вас, из вас, с вас, из вас. Деньги все больше и больше. Потому что вам придется вкладываться в облагораживание этого участка, в ограждение, в постройки, в коммуникации, во многое другое. Это не считая налогов и каких-то других усредненных платежей, которые на вас будут лежать и ложиться регулярно. Извините. Суть видео... В данной ситуации заключается исключительно в том, что порой человеку нужно принять неизбежно, нужно пойти на жертву, нужно признать то, что он уже потерял. Знаете, это напрямую связано с тем, как люди ищут решение вопросов. Очень многие люди, находясь в какой бы то ни было сложной ситуации, они говорят, это безвыходная ситуация, из нее нет выхода. Они говорят так, потому что не рассматривают варианты, которые требуют жертвы. Они хотят выйти из воды, сухими, из воды сухими. Ну, это так образно выражается. Получается так, что человек, он не видит тех решений, которые потребуют какой-то небольшую жертву и по итогу дадут ему выход. Выход из сложившейся ситуации. Извините, такой каламбур получился. Надеюсь, вы поняли смысл. Мы все хотим, чтобы все было гладко, все было чисто, все было аккуратно. Мы хотим... Получать прибыль, где-то не потратившись. Только разумные люди, по-настоящему разумные, мыслящие, и люди не просто критически мыслящие, но люди, понимающие разнообразие того, что вокруг нас происходит, знающие, ну, наверное, о психологии не наслышке. Я себя, кстати, не отношу к таким людям. Я... Хоть и изучал психологию в домашнем режиме, скажем так, и читал много литературы непосредственно данного профиля, но я не могу себя назвать каким-то специалистом, большим практиком. Я просто наблюдаю за людьми, выстраиваю какие-то схемы и понимаю, что приводит к чему. И сделаю выводы, произвожу анализ. В этом, да, в этом, возможно, отчасти где-то я хорош, но не более того, поэтому... Не стоит на меня обираться как на какого-то специалиста высокого уровня, конкретного профиля. Однако, я с абсолютной уверенностью, со своей колокольни заявляю вам, что многое из того, что нас окружает, оно объективно и определенно имеет решение. Но это решение вам незаметно по той простой причине, что нужно потратиться, нужно внести какую-то жертву. То есть нужно чем-то поступиться для того, чтобы получить данное решение. И то же самое происходит, как я только что сказал вам, не только касательно имущества, не только касательно наших отношений с другими людьми, но и того же казино и многого другого из того, что окружает нас. Потому что формула, вот эта вот структура поведения, психотип, он одинаковый, он работает куда ни плюнь, везде. Вы же слышали о таких вещах, как компромисс. Компромисс это когда человек не устраивает диктатуру в общении с другими людьми. Со своими близкими, там, со своей парой, со своими детьми. Диктатура это когда вы хотите единоличное какое-то решение. Исключительно в вашу сторону, исключительно в вашу выгоду. Но компромисс это как раз то, на что способны мыслящие люди. Они понимают, что им придется поступить с какими-то своими интересами. И разницы. Между интересами или вашими какими-то финансовыми накоплениями, там имущественными моментами, интересами, опять же, извините за легкий каламур. Разницы никакой нет. Это все то, чем мы обладаем, будь то физическое или моральное, понимаете? Поэтому казино, которое опирается в первую очередь на психотип большинства, также и финансовая пирамида под названием государство. Налоговая система, многое-многое другое. То, что окружает нас. Схема, схема всего, что нас окружает, она довольно схожа. И если не идентична. Она отличается только внешней шелухой, как конфеты, у которых разные обертки. Внутри все равно мы найдем одно и то же. Понимаете как? То же самое здесь. Вы должны, исходя из данного видео, понять, что в любой ситуации. Есть, конечно же, и чистые выходы. Есть, конечно же, и те ситуации, и те моменты, когда вы единолично получаете какую-то прибыль. Но это довольно редко. Всегда кто-то страдает. И, как правило, вот это страдание оно разделяется на нескольких человек. На несколько субъектов. На несколько чего угодно. Получается так, что вы должны понимать и учитывать, что есть какие-то неизбежные потери, с которыми надо согласиться. Иначе в будущем вы потеряете значительно больше. Вы лишитесь имущества, вы лишитесь накоплений, вы лишитесь близкого человека, вы лишитесь, может быть, карьеры, может быть, здоровья, может быть, даже самой жизни, если вы в определенный момент не научитесь поступаться частью того, чем обладаете. Искать компромисс. Это самое главное, что я хотел донести до вас в данном видео, в данном ролике. Берегите себя, подписывайтесь, пишите комментарии. Всего доброго. Будьте разумными.